Пролетели года, отгремели бои, Отболели, отмаялись раны твои, Но великому мужеству верность храня, Ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, Хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял, Отчего же ты замер, на сердце ладонь, И в глазах, как в ручьях, отразился огонь. Говорят, что не плачет солдат, он солдат, И что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты же выжил, солдат, Хоть сто раз умирал, Хоть друзей хоронил И хоть насмерть стоял. чего же ты замер? На сердце ладонь И в глазах, как в ручьях, Отразился огонь. Посмотри же, солдат, эта юность твоя. У солдатской могилы Стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, Старый солдат?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 И хоть насмерть стоял, от чего же ты замер на сердце ладонь, И в глазах, как в ручьях, отразился огонь.